Студенты Высшей школы татаристики и тюркологии организовали своим преподавателям концерт. Отметим, ежегодно на эти мероприятия приглашаются и преподаватели на пенсии. Со сцены в день учителя звучали татарские песни, были подготовлены сценки студенческой жизни, а также стихотворения, посвященные учителям. Значения такие были, что этот преподаватель смотрит через очки, и он воспитывает любовь к языку Тукаи и родной литературе. Тронутые таким вниманием преподаватели сами активно участвовали в концерте и в ответ не скупились на пожелания будущим коллегам. Важно это родиться учителем и э, чувствовать э, студента, понимать студента и знать свою, э, свой предмет. Алина Турсенбекова, Екатерина Анарина Роман Самарин,